Что ж, ты наконец-то купил игру, ну и как тебе? Ну она... квадратная? Со временем она понравится тебе больше. у что это? Нет, тебе туда нельзя! Это твой дом? Шикарно! Думаешь это шикарно? Ну, а что тут? Нет, подойди оттуда! У тебя есть алмазы? Да. Поделишься? Нет. Почему? Ты должен найти их сам, это цель игры. это плита? Да, чувак, не играй с этим! Оу, это пирог? Серьезно, оставь мою дерьму в покое! Я не знаю, что делать. Тебе нужно научиться играть. Игра скучная. Ты должен научиться. Никто меня не учит. А я чем занимаюсь? Ладно, что я должен делать? Для начала ты должен побить деревья. Бить деревья? Ты что, дебил? Просто иди за мной. Видишь это дерево? Да. Ты видишь это охренное, мать его дерево? Да, вижу. Ударь его. Ударить? Да. Вау, Эйнштейн, ничего не происходит. Зажми мышь. Проклятие. О, охуеть! Я сделал это! Я сделал это! Видишь, это несложно. Я хочу от тебя детей. Я отойду поесть и вернусь через 10 минут. Поиграй пока один, окей. <свист> да ну в жопу эти деревья <свист> <свист> о а что это зажигалка а господи а блять цветой жигурда я горю я горю а вот черт вот черт я горю я горю Эй, чувак, я хотел отойти поесть, но вернулся. Не могу представить, что оставил тебя на идее. О, а, блядь, Чувак! Ты жжек мой хренов в дом! Ха, полюбуйся! Ты хера в грифер! А что это? <свес> А, Джо, это скучное занятие. Тебе нужно практиковаться. Но это даже не практика, это отстой. Если хочешь научиться строить хороший... О, чувак, слушай! Я только заметил. Что? У тебя такая интересная одежда. Это называется Майнкрафт-скин, забудь об этом. Не-не-не, я тоже такой хочу. Да чтоб тебе? Зацени. Оу, так по-взрослому. Ты завидуешь, ведь у моего есть член. Заткнись, это ты смотришь мультик про пони-фикателет. посмотри туда. Вот такой дом я хочу построить. Ну, давай практиковаться. Стоп. Ты куда съебался? Эй, Джо, я здесь. Что это за хуйня? Я это построил! Да ладно! А, помоги мне это убрать, пока мы не нашли проблем. Не, это ты у нас эксперт, сам справишься. Ух ты! Эй, Джо, смотри, что я нашел! Не могу, срубай член! Стол! Нет, чувак, уйди оттуда! О боже! Ты чего орешь? Он сегодня! О боже, о боже, нам надо все исправить, пока модератор. Блять! Что здесь происходит? Мы строим дом. Конечно! Слушайте, я даю вам первое предупреждение! Эй, смотрите! Я нашел алмазы! Это... это лазурит. Блять! я на работу опаздываю! Серьезно, какого хуя ты делаешь? Пытаюсь добыть это золото, отстань! Это деревянная лопата? Золото добывается железной киркой! Киркой? Ты долбанный дебил! Правда? Ах, у меня есть железная кирка, давай я добуду. Нет, не ты какой-то! Мое звал Мое! Давай, кончай выебываться и помоги мне найти алмазы! Они должны быть где-то здесь! Эй, Джо! Что? Ты... Смотри, я нашел 50 алмазов! Боже, там 6 блоков, это ни разу не 50! Эй! Ты вообще не ценишь мою помощь! Это даже не алмазы, это редстоу. Знаешь что? Иди ты! Я найду ту его кучу алмазов и оставлю их себе! Сука! Постой, постой, постой! Ты только что прошелся по ту и хуча алмазов! О боженьки, это так охеренно! Что? это алмазы? Погоди-ка, я их нашел. Это мои алмазы, ублюдок! <плёк> <лё>? Хватит, <плёк> хватит, хватит, хватит, хватит! Мои, мои алмазы! Ты словно сараная сторожевая псина, тупой мудак! <плёк> Слушай, у меня есть выгодное предложение. Я добуду алмазы своей киркой, и мы поделим доходы 50 на 50. Э, а кей... Стой, стой! Хватит, бор! Вашу мать, ничто да опять такое? Нет, нет, нет, стой, ты... Вы вечно страдаете херней, портите карту, а мне приходится вас останавливать! Вообще-то это только второй раз. Заткнись! А, мистер Модератор, это мой друг, и он совсем недавно купил Майнкрафт. Он немного ну. Эй, ее и... Я тут все к хуям взорву! Вау, один блок ТНТ! Богом клянусь, я это сделаю! Откуда ты вс это. Ну все! Понеслась! Нет, нет, нет, нет не нет, надо, не, нет, взрывай, не нет, надо, нет, нет! Эй, Джон, а что это похоже? Э, похоже на ферму. Ага, клёво! Давай польём ее! Нет, нет, Оу! А -а -а. <сё mente> oh. um. Эй, Джо, я облажался! Правда, что ли? Я и не заметил. Да, было клево. я взял ведёрко с водой и... Стоп. Ты хуй! Ага, я такой. Ладно, пошли в дом, уже темнеет, скоро начнут спавниться монстры. А, монстры, я совсем забыл! Можно мне с ними сразиться? Нет, мы не будем сражаться с монстрами, у тебя даже нет... Я готов! Стоп, как ты это... Ах, ладно, пофиг, я пойду внутрь, чтобы не помереть, а ты можешь остаться тут и сражаться. Вау, Джо, ты добавил где-то сто очков к своей шкале отсосности. Я всего лишь хотел побыть крутым гладиатором и сражаться с монстрами. Я думаю, ты воспринимаешь игру слишком серьезно, а мы должны веселиться. Чувак, ты играешь всего лишь пару дней, я уже около года, я знаю, что. Я не почти год, бе! Хватит! Хватит! Я сказал, хватит! Хватит! Хватит! Хватит! Ну хватит! Хватит! Хватит! Я сказал: хватит! Мне снова скучно, я полазю по сундукам. Ха-ха, да, шоколадный торт! -ху -ху -ху! Вау, вечеринка! -ху -ху -ху! Давай, танцуй! У -ху -ху! У -ху -ху! Вечеринка! Вечеринка! Ах, мне скучно. Ты не смешной. Я не пытаюсь быть смешным, я выражаю степень своей скуки. А, ну ты ебаный нытик. Знаешь что, Джо? Ты просто боишься монстров. А вот я не боюсь. Я пойду сражаться, а ты соснешь. Ладно, докажи, что я не прав. Я бы на это посмотрел. Эй, хуеплет! Разве не видишь? Когда я был лишь нубиком, застрял я в этом доме! Может, звучит отвратительно! Джо сказал мне остаться, потому что он тупой ублюдок! Жду! А, зомби! Правда где? Я хочу. Очень много зомби! Окей, слишком много зомби! Слишком много зомби! Отступаем! Отступаем! Вот так пиздец! не буду врать, меня это позабавило. Знаешь, что это значит? Что? Давай, повтори! Воу, мы оставимся внутри, ладно? Если мы опять будем беспредельничать, то модератор придет. Кто-то сказал модератор? О, господи! Простите, но я не удержался и подслушал ваш разговор. Почему твой голос каждый раз меняется? Половое созревание. И хватит так врываться. Каждый раз, когда мы пытаемся что-то сделать, ты вечно... В общем, ты ведешь себя как пустынный паук. Ждешь под землей, когда о тебе заговорят, потом внезапно вылазишь, чтобы... Ну, в общем, ты меня понял. Если... Если я задел ваши чувства, то извините. Не-не-не-не, дело не в тебе, просто мне так скучно, и мне некуда вымещать свою злость. Как насчет Джо? На нем ты часто вымещаешь злость. А, ну это нормально, ведь Джо сучка. Эй! А, да я вас просто наебываю! модераторы не плачут, нам не разрешено. Или нас выпарят. Оу, ну, я больше не хочу быть модератором. Хо -хо -хо. да не так уж это и плохо. Убейте меня. ха Ну если серьезно, то уже 5 минут как день. Стоп! Ты серьезно? Да! Да! В жопу ночь! Уху! Свобода! Чувак! Что теперь? крипер! Джо, о чем ты говоришь? Снимой модераторский член Ловщак ла-ла-ловщак. Вуу! Лавщак! Ла-ла-лавщак! Джо! Что? Зачем мы сюда пришли? Я же говорил, мы отправляемся в ад, нам надо прикупить. Здравствуйте, добро пожаловать в Цитадель подземную лайну. Ну заткнись, не смей перебивать! Сукин ТЭС! Продолжай, Джо? Эээ... Да. Мы отправляемся в АТ и нам надо купить доспехи. Ага. Идем по магазинам. Добрый вечер, сэр. Чем я могу вам помочь? А, я хочу приобрести броню. Если под броней вы подразумеваете секс, то мы сработаемся. Не-не-не, я имею в виду броню. Оу, ну это у меня тоже есть. Один комплект стоит 28 железа. У, мне нужно два комплекта. А, как насчет сырой рыбы? Забирай все! Итак, нам нужно убедиться, что мы защищены. Так она и сказала. Пошел нахер, давай одевай броню. Я не собираюсь ее надевать. Э, почему нет? Ты на меня смотришь, чувак. Ты серьезно? Э, ладно, я отвернулся. Что ты делаешь? Ничего, я уже давным-давно готов. И скажи-ка, пожалуйста, как железная броня превратилась в алмазную. Магия? Ладно, есть несколько правил. Первое, убедись, что... Америка! -ху, ху Черт подери. Что, смотри. Это... Вагина Майнкрафта. Уродливое место, не так ли? Заставляет задуматься, зачем эта игра была создана. Да. Так и есть. Ну, я пошел все крушить. Увидимся! Лады, пока его нет, я добуду немного адского камня. Так, я умудрился потеряться в аду. Да, это на меня похоже.